на спину в позу шавасаны. Руки, ноги вдоль туловища. Ноги слегка разведены. Руки ладонями вверх. Сделайте глубокий вдох и выдох. На каждом вдохе почувствуйте, как расслабление входит в ваше тело. Наполняет каждую клеточку вашего тела. Каждый орган энергии, расслаблением, здоровьем, а на выдохе уходит все напряжение, все зажимы и блоки. В процессе дыхания мысленным взором пробегитесь по всему телу, закройте медленно глаза, дышите глубоко, ну без напряжения, в своем ритме. И мысленно скажите себе, «Я не буду спать в течение всей практики». Во время практики не нужно обдумывать или анализировать, что говорит голос. Важно просто следовать за голосом и расслабляться. Для расслабления нет нужды напрягаться, прикладывать усилия. Расслабление – это естественный процесс, процесс отпускания напряжения. Отпуская напряжение в теле, уходит напряжение во внешнем мире. Позволь себе просто стать покойным и устойчивым человеком. Проникайся чувством внутреннего спокойствия и расслабляй свое тело. Мысленным взором просмотри свое тело от головы до кончиков пальцев ног. И с каждым выдохом и расслаблением мысленно произноси. О -о -о -о. Осознай, что твое тело полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Осознай, что твое тело подготовлено к занятию йога-нидрой. Повтори про себя мысленно, что твое тело готово к занятию йога-нидрой. И сейчас пришло время сформулировать свое заветное желание, формулу твердой решимости. Будь искренним в своем твердом решении, Произнеси его трижды про себя с осознанным чувством убежденности. Переходим к ротации сознания. Начинаем традиционно большой палец правой руки. Указательный палец. Средний палец. Безымянный палец. Мизинец. Ладонь руки. Зафиксирую ладонь сознания. Тыльная сторона ладони. Запястье. Рука до локтя.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 Переходим к спине, правая плечевая лопатка, левая плечевая лопатка, правая ягодица, левая ягодица, область позвоночника. Вся задняя сторона в целом до самой шеи. Поднимаемся до вершины головы, до самой макушки. Лоб. Боковые стороны головы. Правая бровь.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 Вся передняя часть туловища. Живот, грудь. Все туловище в целом. Вся голова. Все тело в целом. Все тело. Все тело. Сохраняй состояние бодрствования. Тело лежит на полу. Посмотри на свое тело, спокойно лежащее на полу. Представь себе это расслабленное тело, лежащее на полу. Внимание перемещается к дыханию. Порачувствуйте течение вашего дыхания снаружи, внутрь и обратно. Не пытаясь изменять естественный ритм своего дыхания. Нет никаких усилий. Просто осознавай процесс дыхания, продолжая прислушиваться к нему. Теперь перемещай свое дыхание на движение пупка. С каждым вдохом попок слегка приподнимается, а с каждым выдохом опускается. Спокойно наблюдая за этим движением, обрати внимание на спокойный, размеренный ритм этих движений. И начинаю отсчитывать количество вдохов и выдохов в обратном порядке. Начиная от 27. 27 вдох. 27 выдох. 26 вдох, 26 выдох. Продолжай самостоятельно в своем ритме. Наблюдать за мягким, плавным движением при каждом вдохе и при каждом выдохе. Почувствую, как при каждом вдохе и выдохе живот расслабляется еще больше. Оставайся в состоянии бодрствования и наблюдения за своим дыханием. Останови подсчет пупочного дыхания и перемести свое внимание на грудь. Твоя грудь слегка поднимается и опускается. Начинай отсчитывать количество этих движений в обратном порядке. От 27 до 1. 27 грудь поднимается. 27 грудь опускается. 26 грудь поднимается. 26 грудь опускается. И так далее, продолжая в своем ритме самостоятельно. Сохраняй состояние осознанности в каждом моменте, в каждом вдохе и выдохе. Останови, пожалуйста, подсчет грудного дыхания и перемести свое внимание к горлу. Прочувствуй, как воздух продвигается сквозь горло внутрь и наружу, начиная отсчитывать количество вдохов и выдохов от 27 до 1 в том же порядке, как и раньше наблюдая за тем, как воздух продвигается сквозь горло, продолжает подсчет самостоятельно в своем собственном ритме. Останови подсчет наблюдения за горлом. Продвигай свое внимание к ноздрям. Прочувствуй, как ноздри втягивают в себя воздух и выталкивают его прочь. Продолжай, как и до этого, подсчет вдохов и выдохов. начиная с 27 до одного в своем собственном ритме. Закончим подсчет и продолжаем спокойное и естественное дыхание. И приступаем к практике визуализации. Сейчас будут предлагаться определенные образы. Постарайся представить их настолько ясно, насколько это возможно. В этот процесс могут быть вовлечены твои чувства, ум, различные ассоциации. Если это произошло, значит твое расслабление достигло наивысшей точки. Если нет, ничего страшного произойдет в следующих практиках. Самое главное – отбросить любые ожидания. Просто наблюдать за самим процессом. Итак, начинаем. Горящая свеча. Горящая свеча. Горящая свеча. Бесконечная пустыня. Бесконечная пустыня. Бесконечная пустыня. Египетская пирамида. Египетская пирамида. Египетская пирамида. Проливной дождь, проливной дождь, проливной дождь. Горы покрытые снегом. Горы покрытые снегом. Горы покрытые снегом. Греческий храм на восходе. Греческий храм на восходе, греческий храм на восходе, гроб рядом с могилой, гроб рядом с могилой. Гроб рядом с могилой. Птицы, летящие на закате. Птицы, летящие на закате. Птицы, летящие на закате. Несущиеся красные облака Несущиеся красные облака Несущиеся красные облака Крест над церковью Крест над церковью Креест на церковью, звезды, сияющие ночью. Звезды, сияющие ночью. Звезды, сияющие ночью, полная луна, полная луна, полная луна. Улыбающийся Будда, улыбающийся Будда, улыбающийся Будда, ветер с моря. Ветер с моря. Ветер с моря. Но волны разбиваются об утес. Волны разбиваются об утес. Волны разбиваются об утес. Вечно неугомонное море. Вечно неугомонное море. Вечно неугомонное море. И сейчас настало время произнести еще раз свою формулу твердой решимости про себя трижды. И в завершение практики йога-нидра полностью расслабьтесь и направьте внимание на дыхание. Естественное, спокойное, аритмичное дыхание. Мысленным взором просмотрите еще раз свое тело, спокойно лежащее на полу, и прочувствуйте свое дыхание. Ваше тело полностью расслаблено, дыхание ровное, спокойное. Просмотрите все тело от макушек головы до кончиков пальцев ног. И мысленно во время трех выдохов произнесите звук. Представьте, как ваше тело лежит на полу, представьте комнату вокруг вас. Полежите спокойно в течение нескольких минут с закрытыми глазами. Постепенно начинайте шевелить руками, подтянитесь всем своим телом и потихоньку садитесь в удобную для следующей практики позу. Практика йога-нидра закончена. харьон Итак, плавно переходим к практике созерцания ума. Концентрируйтесь на каком-то однотонном фоне, ваш взгляд устремлен на этот фон, но ваше внимание устремлено внутрь себя. Сидите с открытыми глазами и наблюдайте за приходящими мыслями, но не давайте им проникнуть внутрь вашего сознания, просто наблюдайте. Помните, что вашей основной задачей является не пропускать мысли внутрь себя, свое сознание. Просто игнорируйте их. Закончим данную практику. Благодарю за ваше внимание, за присутствие. Хорошего успешного дня, гармонии, внутренней внутреннего равновесия. Благодарю.